Доброго времени суток, с вами Катамхали Американский супер крейсер, ну или лучше называть вещи своими именами, да, крейсер 11 уровня Анаполис, карта Море надежды, игрок Лекардо Что-то ну, не торопится игрок использовать РЛС-ку Китакадзе сам, сам вылез из дымов Даже, даже РЛС-ка не порадовал, чтобы оттуда выиграть Так вот удается уничтожить Даже первый эсминец кровь. Как, и вот и да вот, Ну, когда ты играешь на эсминце, понятно Ты всегда в бою должен <смех> вначале оценить обстановку Если понимаешь, что на фланге есть корабль с РЛС И сразу, а, да, сломя голову, лезть на точку Понятно и ежу, что очень опасно А тем более вот так Заходить на точку, вставать в дымы и Мало того, что, да, РЛС, так еще и дымы обязательно Кто-нибудь то проспанит только лениво этого не сделал. Пошел настрел По республике. Где там? Где, где пожары, да? Хотел спросить. Два, которые были, это, по-моему, как раз-таки на китоке Вот, один пожар есть, но Республика, у нее там, по-моему, до этого еще один пожар был, использует сразу аварийку. Минус один союзный линкор, идет четвертая минута боя, урон уже подбирается к 50 тысяч. Вот сейчас нельзя Республику отпускать, надо, конечно, стараться. Да, вот есть пожар, ну и все, теперь уже Республике деваться некуда. Аварийка на КД... Мало того, что... Да, и белый урон там он идет неплохо. Там уже два пожара на республике. Еще кто-то из союзников смог поджечь. Урон уже 70 с лишним. Есть еще пожар. Да, мне как любителю по большей части играть на линкорах даже больно и печально на это смотреть. Как линкоры прочность стоит от Угасных снарядов просто Да, очень-очень быстро Сразу на бронебойке И пошел на стрел Сейчас, по бампу Сейчас, по-моему, пойдут цитадельки Нет, нету ну, Может, вторым залпом? Есть! Вторым залпом сразу три цитадельки И награда Общее наступление Но это взводная Которую играя в одиночку, награду не получить то есть уже три уничтоженных противника, урон за сотку. Да, корабль, конечно, способен намного, особенно в умелых руках, конечно. Одиннадцатый уровень, это <свеск> весьма серьезно получилось. Да, и на этих кораблях <свеск> далеко не каждый игрок может поиграть. Я в плане того, что... Это все-таки дорогое удовольствие. Мало того, что купить корабль, это сколько там 50, по-моему, миллионов, не знаю. Я, если честно, не планировал их покупать. Но, ну, его... вот, я прекрасно представляю, что сразу начнется дефицит и острая нехватка игровой валюты. Мне хватает просто десяток. Ну, может быть, когда все десятки докачаю, да, у меня пока что еще даже не все прокачаны. Тогда я еще об этом, может быть, и подумаю, когда у меня будет кредитов в вагон. А пока у меня и кредитов не так уж, чтобы густо. Да, борьбу можно было бы назвать бы равной, если бы не две точки, которые контролирует команда противника, а союзной команды ни одной. Вот сейчас надо захватывать хотя бы точку С. Потому что положение просто катастрофическое. Левый фланг, да, здесь забрали. Один там единственный линкор отсюда, он. Джорджия сбежал. А правый фланг и центр профукали. Он там союзный грейсер, солюбь, брендиси. Решил захватить точку Б. Но, в принципе, ему там особо никто не должен мешать, если только он сейчас эсминцы там там лобовую не пойдут. Вот как и получается, да, на точке Б, он по карте, если посмотреть, видно там эсминец, сейчас, ну, по-любому, торпеда отправил брендисер. А теперь гори, Джорджия, гори. Все, ну, Сразу надо понимать, если на тебя такой крейсер внимание обратил, ничем хорошим <laughs> для тебя это не закончится. Единственное, остается, да, надеяться, что дальность стрельбы у нее не особо большая. Убегать, убегать и еще раз убегать. Вот есть пожар. Вот она, да, это вот это вот альтернативный вид стрельбы. Сколько там, три залпа за раз? Одна точка захвачена, остаются 5 на 5. Центральную точку. Ну, блин, там, не знаю, кто там уничтожил эсминец. Я немного отвлекся, пока наблюдал. Тут. Залип, так сказать, в прицеле Анаполиса. <laughs> ну, со смицем там разобрались. Точку Б. Ну, в процессе, в процессе. Рагнар, если что, захватит. Ну, и Анаполис сейчас может да, подойти, помочь. Если что. Еще ни разу ни РЛС-ку, ни гидроакустику игрок не использовал. Да, ну, в принципе, и не нужно было особо. Глубоководные бомбы на перезарядке. Подводная лодка там, по-моему, замерла на месте. Зря-зря. На месте, конечно, стоять, да, понимая, что... Ну, или, наверное, он не понимает, да, игрок, который сейчас в данный момент на подводной лодке что если ты тем более в засвете, по тебе тут <смех>, может столько прилететь этих глубоководных бомб, да, со всех сторон начнут тут вот эти авилдары кидать. Начал, начал двигаться. Не знаю, может тактика такая, да подождал, потом бац, пошел. сразу. Сразу два эсминца тут попадают под действие РЛСки. Сейчас еще надо скоро использовать гидрокустику. Что как минимум Симакадзе мог, конечно, все, все три своих веера уже перезарядить. Ему там, в принципе, атаковать некого. Тоже. Да, по-моему, Симакадзе не успеет убежать. Остается, у него там 674 единицы прочности. И.. оп, все, нет, самокадзе. Вражеский уничтожен. Еще Ютланд, что ты делаешь? Выкатывается, да? Ну, хочет, хочет он произвести торпедную атаку. А вот здесь тоже у нас супер крейсер, на. Да? Кон Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу поймал. Поймал Анаполис одну торпеду. Можно, кстати, использовать да, хилку. Восстановить немного прочности, которых еще 4 штуки, но Анаполис торопится, торопится пострелять по конде. Не знаю, как правильно говорить, да? Куда ударение ставить? 4 в 4. Ну, две точки захвачено. По очкам то в принципе, еще время достаточно догонят. Главное никому не погибать в команде. Корпеды прямо по курсу. Все, потом катывается. Рагнар на Юхунда уже накинулся. 40 с небольшим секунд откатится РЛС-ка. Ну, хотя у Ютланда уже к тому времени дымы закончат действовать. Ну, РЛС-ка же не только для того, чтобы в дымах засветить кого-то, да? Ну, можно и без дыма. <сélит> <сélит> Логично, да? Так, Джорджия там, по-моему, сейчас, по-моему, сейчас помирание там уничтожит. Анаполис отворачивает. Сейчас бронебойками могли уничтожить. Нет, Джорджи не смог уничтожить помирание. Да? Там вроде, да, если судить по прочности, все-таки у Джорджи было больше шансов. Но помирание все-таки побеждает. Уже 6 наград в общей сложности игрок заработал. 3-3. Все-таки помирание добирает Конде. Концовка обещает быть достаточно напряженной. А ситуация такая. 3 в 3 остались. Ну, Рагнару надо сейчас там охотиться, охотиться за Ютландом. Ну, не знаю. У Рагнара там свои планы. Он, по-моему, идет просто на захват точки А. Семь минут до конца. Ну, в принципе, можно и так, да, дабы не рисковать, пойти захватить третью точку и уже вынудить противника на более агрессивные действия. Потому что противника одеваться некуда, начнет проигрывать по очкам. Он и так уже скоро это будет делать, в смысле проигрывать по очкам. Анаполис приготовился, зарядил бронебойные снаряды. Минус еще один союзник, остаются уже два в три. Рагнар начал захватывать точку А. Мимо, мимо летят снаряды, не удается попасть. Сейчас даже, может, правильный было бы зарядить фугасным, не знаю. Ну, бронебойки, конечно, тоже, но ну, смотря Канде как выйдет. В принципе, перезарядка позволяет добыть да, бац на фугасы, бац на бронебойке. Подводная лодка недалеко. Ну, по крайней мере, да, подводная лодка сейчас нет возможности там произвести торпедную атаку. Если что, у Анаполиса есть возможность спрятаться. Главное сейчас Кондер разобраться. Есть пожар. Эту Торпеды дуэль Анаполис выиграл. Прочности, конечно, остается уже немного. Но через одну минуту можно будет восстановить. Торпеды сколько то там. Не знаю, считать Торпеды не будем. А, ближе, ближе, мне кажется, надо Бренд был. Хотя он две глубоководные бомбы уже до этого попали. Я даже не заметил сейчас. Есть. Одна еще и с затоплением. Аварийка. Подводная лодка сразу использовала аварийку. Ну, правильно, если она не на КД, да, кто затопление будет терпеть, тем более, когда у тебя там столько мало прочности. А, все, Рагнар тем временем разобрался с вражеским эсминцем. То есть команда уже по очкам выходит вперед. Сейчас Рагнар еще захватит точку А. Но тут, в принципе, шансов у подводной лодки уже что-либо изменить нету, да. Ладно, еще Анаполис, возможно, у него будет шанс уничтожить. Но. Рагнара навряд ли. В такой ситуации можно просто не рисковать. Вообще там, да, развернулся, пошел в край карты, видишь, что ты выигрываешь по очкам. Зачем рисковать, да? Можно даже просто на шальную какую-то атаку нарваться, и все. Анаполис. Врубается заключительную свою хильщую. Блин, какое назвать, да? Ремонтную, ремонтную команду. Вот из головы вылетел. Скоро откатится рлс Остается 15 секунд. Дракустик вот закончилась, Ну, полторы минуты еще есть. Не стал Рагнар там отсиживаться, да, куда-то убегать, как я предполагал. Ну, можно было, в принципе, да, поступить, чтобы не рисковать результатом боя. Вот она, подводная лодка. Он тут приспокойненько себе всплыл и сидит. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подключить. на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.